Вчера, это событие происходило вчера в Харькове, в молодежный, молодежный форум, общественным советом на организм. Ряд СМИ, печатных, в том числе корреспондент, сегодня осветили с одной стороны только это событие, они просто написали о том, что принят ряд решений, принято обращение к президенту, на фотографии попало, в том числе Сергей Быстров, но и это никак не было прокомментировано. И вот эти события и участие активистов тоже не было прокомментировано. Пожалуйста, вот Сергей и они расскажут другому о том, что происходило. Ну, в принципе, вы сами все видели, Ну, <связывая> <связывая> <связывая> Фигура Аллы Александровской, по-моему, на Харьковском, да и вообще не только на Харьковском, она политическом и непословом <смех>, Украине, э, ну, э, по-моему, уже достаточно одевозно. Когда узнали о том, что собираются проводить экономический форум, естественно, захотелось прийти послушать. к сожалению, пришлось ну, потратить ну, достаточно долго времени, потому что ждали, когда придет еще пандельсик о своей птице. Тоже хотелось бы услышать ее подискутировать на тему агрессоры а ли, ли Россия либо не агрессоры но ну, не должно давить так как женщина так как ну, вы сами видели были все взрослые люди но не это больше останавливало от радикальных действий а потому что они пришли да, ну, <coughs> форум проводился для молодежи было очень много студентов и как раз вот эта вот борьба за эти юные головы Хотелось донести до них, чтобы они нас услышали. Не столько собак форма, а чтобы они услышали, чтобы они поняли, почему опасно вообще таким политикам что-либо о чем-либо говорить. Человек, который привел войну нашу землю, который, благодаря которой в Харькове чуть не случилась Харьковская родная республика. Сейчас пользуется. Ну, теми проблемами, которые возникли в стране. И пытаются под э, разными причинами опять-таки вернуться к этой идее. Моя, мое понимание, мое отношение к происходящему – это попытка завоеванная попытка все-таки вернуться э, к созданию в той или иной степени Харьковской народной республики. Давайте посмотрим на то, чем занимается ее сын. Э, на данный момент, он в Белгороде, служба безопасности его обоснованно подозревает в способствии, в способствовании э, харьковским террористам. И в принципе он сейчас этого сам не отрицает, потому что дает пресс-конференции в Белгороде и называя харьковских партизан там, узниками и всем остальным, рассказывает о политриятных. То есть те люди, которые в прямом, в смысле, не суд военудно, то есть справа теракты и это вот сын, когда сын в прямом смысле, а Алла Александровская пытается вот таким образом все-таки подготовить почву для того, чтобы создать у нас в Харькове очередное ДНР и ЛНР. Естественно, мы не могли остаться в стороне, пришли и сделали то, что делали. сами увидели. Но не этот суд, но не в этом суть. А, суть в том, что после того, когда вы сейчас увидели, а, как происходило это все, после этого появляется репортаж на РБК, на 112, где говорится о том, что форум прошел все в порядке, было принято обращение к президенту, никаких вопросов не возникло. И мало того еще, чуть ли не право сектор подписывал это, это. Но это как раз показывает ну, коммунисты, как действовали все же и так и дальше продолжают действовать. А, меня зовут Александр, я просто активист, карьковичанин, живу всю жизнь в городе, а, совместно с ребятами из Дубка, там был также молодежное крыло Азова, мы принимали участие в озвученной акции. А, что лично для меня, в моем понимании, то, что произошло вчера, а, почему я там был, объясню. А, на плане Александровскую, ну, лично я обратил внимание, а, примерно недели-две назад, Меньше после выборов, обратил после появления э, в СМИ, в том числе корреспондент, это РБК Украина, информация о том, что э, в Воловском районе, в э, Белипе, якобы прошли многочисленные митинги. Вот. Мне стало интересно, я начал разбираться, что же там произошло. Если полозовой, там было просто искажение э, очень простой факта о том, что э, проводилась это главой района. На самом деле это поселков глава который присутствовал на этом видео, он, который сидел приседенный вечером. То есть, в принципе, особо они информации не исказили, то ситуация по мере, ситуация намного интереснее. Расскажу них чуточку больше. Заявлено теми же самыми источниками, которые распространяли вчера эту информацию, массированную от РБК, это 112 канал, это корреспондент, ряд менее известных сайтов, которые не пользуются, в принципе, авторитетом населения, но создают определенную, скажем так, волну информационную бублик в Яндексе, то есть позволяют вывести, на мой взгляд, по определенным поисковым запросам, определенную нужную, выгодную кому-то информацию в вот, топ-10 вот. Что конкретно было сделано в Мирепле? А, и где ресурсы? Опять же, я не ссылаюсь конкретно на пани Александровскую, потому что она всячески вчера она подтвердила в очередной раз. Она отрицает взаимосвязь с этими новостными ресурсами. Но у нас есть своя позиция. Тем не менее, я не буду ее доказать, я просто сам констатирую сейчас. По информации из входа митинга в Бирепе, присутствует информация, что коммунисты выглавятся. А, под тем же девизом Слобожанское вот вот, а, объединения, которое они сейчас продвигают активно, провели тысячный митинг. Вот. А, подтверждение этому на сайтах в интернете, а, которые раньше присутствовала а, фотография, где действительно центральная площадь Мирепа Много людей, достаточно, не берусь садить, количество не считал, а, но достаточно многолитно. А, в общении с Мирепянами в тот же день, а, я задал прямой вопрос, знакомый с Мирепой, ребята, это у вас было вообще такое, потому что это, ну, как говорилось, что это проходило, время про мне, в Нимире пьяне сказали, вот, площадь наша, тоже подтвердили мою догадку, но сказали, что это было не сегодня, потому что на момент, вот, когда происходило это, например, неделю-две назад, площадь Меп имела же ряд там, отличительных особенностей, которые присутствуют и на сегодняшний день. Это, там остановка новая появилась, долго до выборов и далее. Они сказали, что фотография не свежая. Вот. Мне стало интереснее, то есть как это получается. Вроде фотографии, вроде люди, вроде митингов, вроде там сильно много людей, но фотография, ну, все говорят, ну, я понимаю, что это не объективная информация, это искажение будет, это, скорее всего, подошел. Либо фотография намного раньше сделанная. Вот. А, запустил Google поиск в разделе «Картинки» и нашел эту фотографию на сайте Аплодинфо. А, исходник этой фотографии взят был, а, фотография до сих пор, а, ну, на последнем, а вчера она была еще на сайте Аплодинфо, а, датирована 2015 год, а, 2013 годом. Это был митинг а, против а, создания в мире конкретного конкретно, шелкостанции БАК-лаборатории. Его проводили примерно те же люди, тоже там было много коммунистов, там были люди, которые в том году активно поддерживали а, пророссийскую позицию. Это там, Геннадий, если не ошибаюсь, Макаренко, ну, вот, который, в принципе, до сих пор находится в Харькове, но старается а, достаточно ну, скажем так, обтекаемо а, продвигать пророссийские свои взгляды. Вот, Находятся, ну как я подозреваю, под контролем СБУ, но нет прямой пулик поэтому они до сих пор не задержаны и а, скажем так, не осуждены. Вот. И получается, что выше вот сказанному э, вот, в результате вот, того, что я увидел после ну, по ситуации в Мерефе, где была взята фотография 2014 -го года, она была обработана на фотошопе. Эту фотографию мы готовы предоставить, в принципе, скорее всего предоставим сегодня сравнительную фотографии исходники фотографии, которая была э, на обозначенных интернет-ресурсах. Там просто были скопировательные, языком современным, люди в фотошопе просто достали, поменяли на из с там был исходник флаг России еще какой-то плак они были заняты на плак Украины плакарь Харьковской области, еще какой-то плак ну, вот стальная была Александровская с плакатом про украинскую вот собственно в этом виде это было выложено все буквально неделю две назад а, теперь по поводу того ну, по поводу вчерашнего события лично моя позиция такая а, Сергей в принципе уже сказал я просто коротко это а, на мой взгляд в Харькове политика ну, российская политика которая проводилась в той весне которую мы все наблюдали участниками которые мы невольно стали она поменяла свою просто ну, механизм, которым сейчас а, пытаются продвинуть российскую здесь а, пропаганду, он поменялся. На мой взгляд, а, люди, которые это курировали, не говорю, судить на это лично, я вот, как гражданинная точка зрения, я не инспектор, а, что, а, видимо, в том году определенные люди поняли, что а Харьков достаточно ну, спокойно, достаточно стабилен, и здесь нет достаточно критической массы внутренних, именно жителей Харьков которые готовы штурмовать СБУ по Мацану, они заходили в СБУ, я видел с того уже Югдаева, где группа людей с антимайданом, назовем это так, зашла в СБУ им их водили по СБУ, потом они куда-то пропали информацией, кстати, сейчас он где-то долго не был. Многие люди удивляются, когда слышат о том, что был запрос. Александр, спасибо. Давайте вопрос на берегу, пожалуйста. Да, да, вы говорите. Три уточнения. Скажите, что много ли там было людей, потому что проверил, ну, Студентов было от 30 до 40 а не больше. Они были, они были организованы, то есть пришли с преподавателями, им там предложили обед. Но могу сказать, что итогом наших, нашей этой встречи я говорил сразу, что для нас было важно повлиять именно на них. Так чтобы они увидели и осознали. Нас пригласили провести лекцию после, после всего. Отключившись, они пригласили вместе с преподавателем нас провести лекцию себя в Каразин. Что говорили? Потому что, ну, то, что они были замешаны в этом, у них как бы нет, да, в никто ничего не предъявлял. Кроме того, что они были замешаны в то, что все знают, они что-то говорили такое вот противозаконно? Нет, конечно, не они говорили, потому что а, мы пришли тоже в самом, в самом начале, мы дождались, когда приедет, то есть приедут все спикеры, у госпожи Александровского увидела, что мы ну, пришли, а там, кто, она зарегистрировалась, сели. Естественно, риторика, ну, мы внесли свои какие-то корректировки в ее риторику. Естественно, она говорила об, об экономических проблемах, как нам нужно из этого всего выходить, как хорошо все-таки создать а, свободную экономическую зону, и цифровь, поднимать машиностроение и развивать связи в России. Ну, за Россию это не говорилось о том, что то есть, на, больше на наиболее была крайне, крайне аккуратна в своих выражениях, мы все, все, все, все прекрасно понимаем. В любом случае, что бы ни говорили эти люди, как бы они там, и правильные вещи они не говорили, они не имеют права вообще никакого. Нет у них права после того, как они скомпрометировали себя, пытаясь провести войну, не то, что ну, на какую-то политическую деятельность, я думаю, что много, да, и как... Спасибо, спасибо. Спасибо. Как сейчас можно третий кабец или самковская, да, при кто еще должен быть? Вот вы вот, помните. А? И, кстати, по поводу заявления, за которое вчера озвучено, когда заметили нюанс. Там заявлено ряд людей а, про это. Я сейчас не помню. В мире, я про этих людей услышал впервые. Впервые вчера буквально они там реально не были. Я проверял. Сначала до конца, если там утверждения этих людей не было. Тем не менее, от них сделано заявление, что был кто это кто-то Я думаю, еще была Чичин, а, депутат Лонсовета, он но... Вы выступили из-за какого-то экономиста, то есть, ну, именно... Экономический взгляд Александровска нам точно известен. Вспомните участие ее помощников. Там, говорит о том, что ну, она точно не хочет, не хочет никаких изменений в этой стране. А по поводу экономических зон, по-моему, все знают уже, это, не, это было еще в конце 90-х, начало 2000-х, когда были приняты эти свободные экономические зоны, которые, по сути, явились ну, налоговыми дырами, через которые все олигархи выводили денег с Украины. Есть, и деньги для а вас не, не Нет, почему не приемлемо? Спасибо. В той или иной степени мы ну, так Они не хотят нового, они просто свое под другим этим пытаются. Вот Пожалуйста, еще вопросы. А что конкретно они там предлагали? Э, уже в городе значит что-то уже принято? Да, не, уже не было, когда все дело ничего принято. П -п -п. Не было ничего принято. Она впала по у госпожи Александровской. Был ну, такой спич скажем так, вступительная, она, ну, она пыталась показать, там, какая она хорошая, как она там, переживает в Украине, которая в Украине уже стала. И все там все закончилось. После mm -hmm. того, как она, мы дали ей возможность это сказать, мы вышли, стали, вступили дискуссию, высказали вы свою политику, позицию на счет нее. И прямым текстом сказали, что мы готовы к любым обсуждениям, но ваша личность. Мы делаем это просто не верим. Все даже хорошие, Мы знаем, что человек хороший будет передавать. Мы категорически не проводим. То есть ва ваша цель была а, пресечь, разогнать? Вот. Я же сказал, скажу, моя, моя, моя моя цель была прежде всего не дать возможности ей повлиять на вот тех студентов, которые привели на которых провела. И объяснить и показать его очередь, что у нее нету больше никаких, никакого политического будущего тут у нас приема. Спасибо. Еще вопрос есть? Да, пожалуйста. Наверное, что мы разумеем, возможно, мы влияние не только на студентов, с какой целью, тем не менее, вы говорите, что вышли с ним материал о том, что конференция состоялась, что были подписаны там какие-то ютубы. Наши... Да, да. А мы, там, вот кому да. это будет? Поддержать закон на проекте, да. да. Хотя да. все это же можно пройти. Ну, Зачем был сказал. такой сброс, кому он это невозможно проверить, если на мероприятии, которое не уносилось практически, нету никого из представителей. Мы стали такой объективным, ну, в том, для того, чтобы стать второй весов, мы их там не присутствовали, чтобы получить объективную картину, соответственно, дать ну, объективную, но придать этому процессу статус более объективным. Вот добавлю по вопросу, только задавал вопрос, спасибо, что конкретно там говорилось, я обратил Внимание на один слайд, уже просматривая видеоматериалы вечером, после этого вышел. А там, в принципе, слайд, и конкретно указывалось, ну, но там была цитата «Киевская власть». Суть этой цитаты сводилась к тому, что она, лишь киевская власть, мешает развитию экономическому и всем остальному кальпичу. То есть конкретная риторика в сторону того, что «киевская власть», опять же, это цитата, это не я придумал, а это есть, у меня есть фото доказательства видео. Присутствовал. То есть, типа, разделяют Киевская власть то, и отделение. Ну, это термин, термин присутствовал. Еще вопросы у нас. Коллеги. Спасибо. Тогда будем заканчивать. Смотрите, если кому-то нужно видео, я могу сейчас его привозить на слушки, пожалуйста. И... По поводу материалов, я лично из статьи вчера Александровская любибаешь, и выпадает 113 канал, корреспондент сегодня редко... А ну, Зачем она да, это сделала? Я так понимаю, что нужно было просто показать, как это значимо, все, что произошло. Спасибо большое.